Вентиляционные выходы польской торговой марки Virplast наиболее простое решение для организации вентиляции в доме. Вентиляционный выход Turbo Perfecto разработан для обеспечения принудительного воздухообмена в помещениях домов с крышами из металлической черепицы. Он предназначен для вывода вентиляционных труб из промышленных и нежилых помещений с повышенным уровнем влажности, таких как склад, бассейн или гараж, поскольку зимой автомобиль выделяет много тепла.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 Красный, графит, медно-коричневый, хромовый-зеленый, глиняный-коричневый, черно-серый, серо-коричневый, коричневый и черный. Поэтому совсем не составит труда гармонично подобрать вентилятор в цвет вашей крыши. Аккуратные и изящные вентиляционные выходы в натуральных оттенках внешне только дополнит любую крышу, в отличие от громоздких кирпичных вкладок. В комплект упаковки входит все необходимое для установки винт-выхода на крыши. Саморезы, труба с турбиной. Основание. Нет необходимости что-либо докупать.